Добрый день, мы продолжаем серию видео рассказов о печах группы компании КДМ, печного центра Дятлового Горы. И сегодня мы вам расскажем о нашей круглой кирпичной банной печи. Это самая ходовая наша печь, которую мы уже выпускаем 6 лет, и она пользуется большим спросом. Ну сегодня мы не только о ней расскажем, но и покажем эту печь на реальном объекте в реальной бане, в парной, где мы ее устанавливали. И вы посмотрите, как ну, вариант или нашу интерпретацию установки печей и бана конкретно этой модели. Но эта печь кирпичная, располагается на шансах, тепло, под печи, тепло от пода печи не уходит в фундамент. С, с дверкой КИЖИ-2, со стеклянной дверкой КИЖИ-2. Дверка обеспечивает чистое, чистое стекло. Стекло этой печи остается чистым. Есть канал вторичного воздухоподачи. Печь загружается камнями в печь помещается 180 килограмм камней вот в такой интерпретации сейчас в печи нагружен 240 килограмм камней но ну и мы ее сейчас я вас приглашаю на объект где вы посмотрите как она установлена в реальной бане мы с вами приехали в баню. Это здесь мы устанавливали нашу печь, которую мы сейчас посмотрим. Обычная русская баня, пятистенок. И сейчас я вас приглашаю в баню, вы посмотрите, как мы ее поставили. Мы с вами находимся в комнате отдыха русской бани. Это обычный деревенский сруб, пятистенок. Пятая стена отделяет комнату отдыха и помывочное отделение с Ну Вот мы видим... Что, что мы видим? Пропилили, пропилили срок, установили фигурный портал, который в дальнейшем плотники оккультурят, обналичат. Поставили, собственную печь. Установили печь, мы ее специально затопили. Сейчас я трава подкину. Конечно же, притопочный лист. Все это наше производство. Ну а печь мы посмотрим в парном помещении, куда я вас приглашаю. Ну вот мы с вами находимся в парном помещении, где установлена на фундаменте э, наша печь, круглая печь, кирпичная печь. Э, камни, здесь загрузка в, дан, в данной интерпретации 240 килограмм камней, камней два вида. <coughs> печь облицована керамической плиткой киричепец, из кирвичепецкого кирпича, напиленность для красоты, для лучшей теплоемкости и теплоотдачи. Э, установлен защитный кирпичный портал, защищающий деревянную конструкцию. На нем поставили бак. Бак, печь рассчитана на 80-литровый бак. бак. Вода в баке нагревается <coughs> ровно тогда, когда надо, когда и печь нагревает парную, и печь выходит на режим. Но почему мы бак ставим в парном помещении? Потому потому что ну, он частично является дополнительной защитой смежной деревянной стенки, быстрее вода нагревается, дольше остается теплой, вода не закипает, поэтому на температурно-влажностный режим в парной бак не влияет. Заливать воду через противоток, через его собственный кран, который находится по-моему, в отделении. Есть также кран для слива, для слива системы, Самая нижняя точка для того, чтобы можно было из теплообменника слить воду на, в период зимы. Ну, кирпичный портал. Выше кирпичного портала идет защитная стенка из нержавейки. Эта защитная стенка установлена таким образом, что при усадке сруба защитная стенка будет сползать вниз вдоль портала и не ломаться, и не, препятствует, не, препят, не будет препятствовать спокойному значит, усадке сруба. Сверху также установлен экран из державейки, под экраном специальные огнеупорные защитные листы, противопожарная разделка практически во весь экран. Ну и самое интересное, это трехконтурный дымоход. Вот так вот он выглядит в живую в парном помещении. Мы видим, что к трехконтурному дымоходу подведен вентиляционный канал, засасывающий отработанный воздух в парной с уровня пола. А, таким образом, у нас дымоход является еще и вентиляцией, что важно, в парной. Он, и и э, этот воздух не только является вентиляцией в парной, но и э, охлаждает дымоход изнутри. Все это выбрасывается в атмосферу, не смешиваясь, естественно, с дымовыми газами. Таким образом, дымоход можно к нему прикасаться рукой, он не так сильно нагревается, больше, дольше, дольше служит сетка в сетку сетку также где-то сетка заполняется двумя ящиками камней. Это килограмм сорок заслонка поворотная в закрытом положении заслонка оставляет где-то примерно процентов 15 сечения дымохода открытым, что можно ее закрывать, когда остаются угли для разгона и более сильного прогрева печи. Эта печь выдает характеристики в парной очень близкие к русской бане. Мы рекомендуем топить печь до температуры 60-65 градусов в парной и затем идти париться, не подкладывая, не топя печь. Печь в полной своей комплектации вот в таком виде она вместе с камнями весит примерно 700 килограмм вы понимаете что нагретые 700 килограмм позволяют 3-4 часа там в пятером шестером париться не подкладывая дров в печь